Всем привет, зрители подписчики наших каналов. С вами внезапно Веном и. Грифац. Да в общем, я не знаю, что дальше можно еще сказать. Просто начинаем кампанию. Я играю за э, третий раз за Рим. Я уже успел один раз слиться со своим союзником под названием Странник. Один раз я слился в модификации Римские дома. Третий раз, я думаю, ну, как говорится, все плох любит Троицу, я должен победить по-любому. Ну, собственно говоря, мой союзник э, Гриффенсен, который будет играть за... За... Свебов. За кого? За Свебов, да. Ну, в общем, такой вот у нас набор фракций. Да, я надеюсь, мы с Гриффенсеном объединимся. Надеюсь, он не погибнет, как мой предыдущий союзник. Не солется в лесах Германии. Надеюсь, мы с ним встретимся. Где-нибудь на Рейне, не знаю. А, в общем, нас вот настройки нет сейчас. Настройки я покажу. на нас совместная игра, соответственно, сражение по умолчанию, ограниченный ход, ультра, размер отряда. А, ну и, соответственно, сложности у нас очень тяжелая. Легендар. У тебя тоже стоит очень тяжелый. Да. Не написано. легкий. А, у меня типа легкие. Да, да, да. Силол. Короче, так мы вот обманули YouTube и на самом деле мы поставили легкий. Игра Ладно, давай, готов нажимать. Нажал. Начинаем кампанию. Какие ожидания от этой кампании? Ну, я надеюсь, мы на наконец-то. Я уже несколько раз проиграл. Один раз я тупо даже поселить эту кампанию. Очень изичная, я. Не знаю, что тут сложного, по сути, нет. Да, и наконец-то я же обновил комп. Запис... Могу записывать Мэддио на Максмоках. Да. А у меня 4К-монитор, которого пришлось наполовину сделать с черными линиями. <laughs> Для того, чтобы можно было в 1800 записывать. Так, ладно, я, похоже, хожу. Так, у меня почему-то 50 FPS на губанной карте. Ну, видишь, глобальная карта более напряженная для компьютера. Так, ну, что тут можно сделать вначале? Вот тут и это русские какие-то бомжи конченые, надо их уничтожить. Типа как Карфаген, только нет русские. Связанная кровью, отряд называется. Насколько я помню, тут тупо атаковать надо Вольтеру сразу же, на этих бомжей, забивать, которые убежали, и захватить Вольтеру. Да, тут можно автобой сыграть. Вообще, вся победа будет. Давай. Так, мертвый. А тут... У меня тут мои противники. Называются бой. Бой. Да. Так. так. Что построить-то? Квартал ремесленников ремесник. Хм. Ворожей. Ну, ну, давайте, мастер врагов. Я буду увеличивать. А, я ж не, я ж не могу строить, да? Когда, когда твой ход? Я даже не знаю. Честно говоря, я уже в эту игру играл тогда, что забыл все это делать. Так, а тут, кстати, стопроцентная моя религия, поэтому не строить храм вообще смысла нет никакого. Нахера не его стал строить. Но строить мы, мы с тобой союзники, да? Сразу? Ну да, раз, раз мы совместку играем, то по-любому мы с тобой союзники. Да я <св> не знал. <клыш> есть, ну, конечно, нет, тут даже нельзя союз никак вообще из-за того, что мы стоим союзниками. Ну это хорошо, тогда. Но это нормально, скажем так. Так, ну в первую очередь я буду выносить моих противников в бои, которые изначально. Потом, уже, наверное, буду двигаться на север. То есть, изначально бои? Ну. Так, у меня уже денег нет. У меня 4000. Я потратил все деньги на здание, надо войска нанимать. Ну, так у тебя три провинции, уже четыре. Три города, замечу, провинции. У меня а, да, города. У меня по-моему. Или, ну да. Да, Раз, два, три, четыре, у пять, меня пять. У меня даже полноценной а одной провинции нету. У меня они обе поделены. Ну да. Я просто говорю, как медилу это можно назвать провинцией. Ну да, да. Так, ладно, мне надо войска нанять. Я думаю, какие нанять войска. Кастата, наверно. Come, fight for Rome. Так, дожди вообще, может, второй сделать армию? Блин, даже не знаю. Да, кстати, я играю за Дом Юлиот. Не знаю, почему я его выбрал, просто так. Потому что я, наверное, за него еще не фейлил. Надо за него попробовать зафейлить. Я играл за Брутов, за Спионов, теперь вот за Юли. Попробую заходить. <клышко> Марк, Юни и Брут. Тут, кстати, почему-то Спионы за... А, или нет, Дом Юни, Дом Папири, Дом Карнели. У Юни Брут почему-то, Юни и Брут. Блин, я перепутал, наверное, да? Там есть и Дом Юлиев. <клышко> Короче, ребят, ладно, забейте. Я тут история Рима, а не смысле ничего. Как и я. Просто вырежем этот момент из видео, чтобы не было видно. Мои «познания» в кавычках. Такс, такс, какие навыки увеличить? Я реально не понимаю, тут много чего нового били после того, как я последний раз играл. Я стратега прокачиваю обычно, Хитрость. И я путаюсь очень сильно Хитрость, там есть такой навык Так, наверное, надо на две армии лучше разделить или нет? Или нет? Как или... хочешь А, кстати, пушник у меня на севере еще стоит армия Ну, то есть на юге На Италика есть очень ты же с Карфагеном еще не воюешь, правильно? Нет, конечно, да Пока что еще не воюет. с Карфагеном Ну, у вас, значит, Сиракуз есть? Я помню, да, что надо захватить вот эти сраные, сраные вот этот пост. А, ну точно, у русских уже есть еще Алалия mm -hmm. А там много народу сидит, поэтому надо будет сначала захватить полностью все Итали... Италь... итальянские земли, а потом уже Аустров высадится. Так, а что делать мне с Италикой, регионами? Как много войск? Ну, ладно, давайте на север идти. Я, короче, знаешь, что мы сделаем? Просто соединимся где-то вот ближе к Германии. Mm -hmm. там, будем продвигаться на всю эту туглу. Я на, на, на КФГ вообще забью пока. Болт. Ну да, ты правильно. Но я ну, так... в свою очередь захвачу провинцию Касургис, Потом пойду, наверное, на север. В провинцию Ас Аскау-Калис. уж Германские названия форму снабжения сделаю, чтобы, чтобы побыстрее войска топовые получить. Ну, у меня поставки фуража. Так. А куда бы корабль направить? Я даже не знаю, в овалию что ли высадиться попробовать. Ну, там армия никакая, ну, там, насаживаться итальянские копейщики, толпа, ну, там всякие бомжи, конечно, но, типа, надо все равно набрать сначала армию. Крыть более-менее. Так, ладно, я, пускай, вот просто на многообразие такое немножко запутался. Новая фракция. Лигурия. Он чего у нас поде Будет с мной кто-нибудь торговать? М -м понятно. Так, у меня вроде все нормально записывается, надеюсь. Просто было, я помню, когда с Хакного записывали там один раз, что у него серия слетела, пришлось ему у меня брать. Полностью всю серию. Бывало и такое. у тебя, кстати. Бомжи одни. Ну, это пока что, да, у меня копеечки новобранцы. Кстати, помню, что у этих у. И ценов у них такие же войска, практически. Ну, наверное, да. Похоже, да. Одна и та же культура у них. Ну, да. кельт в принципе. там отличие только в... всякие колесницы там британцы британцев они просто обожают. их а Да, сбил, колесницы у нормальные. А у себя, по-моему, их поменьше будет. Так. Ты с собой воюешь или ты еще пока не боишься? Я воюю с ним уже. А -а -а. Ну отлично. Тогда вообще близко. Будет. Ну сейчас объединю армию нашу Чем мою армию объединю? Да, тут всего нас три прейнца Три города Да, да мы бы с ним соединимся и дальше уже будем думать, что будем делать ну, Так, ну, наверное, я на следующем когда на него нападу Хотя могу и сейчас двигаться Ну, а, знаете, я, наверное, сейчас буду двигаться Ты там, наверное, всю армию а собирай как-то Я перепутал А, это фейл У тебя один пошел Это же фейл Ези-катка будет для Касургиса. Не, ну я думаю, он сможет свалить. А... Может завалить Касургис один. А, в принципе, нет, он же не сможет там завалить. Его не смогут завалить, потому что а, там Гарнизона даже... Ну, нет, типа он не может... Командующего нет, да. Да-да-да. Так что, ну, пока что там повезло. Так, ну, по дипломатике никто но со мной не хочет. Почему там? Да это нормально. Это же Рим. Так, ну и... Наверное, все. Так, технологию выбрал. А, у меня осталось еще, остались еще деньги. Я могу нанять отряда, но я не буду этого делать, потому что у меня так... Почти стак войска есть. У меня так дохода практически нет. А сколько доход? Ну, тысяча доход. Ну да, у тебя там всего один город. М -м, наверное, буду развивать... Так, вообще порядок и заход. Хм. Культурное влияние. Ладно, я построен на. Сельское хозяйство. приграничье. Будем наших Наше население снабжать как-то пищей, да? Да, жратвой. Ладно, дышай охот. Больше нечего делать, Давай. я думаю. Да, еще прошу прощения, народ, за то, что у меня хреновый микрофон, типа. Стоп, он Просто... меня напал. Пол... На да. О, бой? Да. Так, а мы сможем отступить нормально? Отступить. Да. Ну Но ты под своих отступил уже, солдат. Так, по зонам. Короче, прошу прощения за микрофон. На самом деле микрофон у меня бомжатский, да. Ну, типа, у меня просто нет, к сожалению, нормальной звуковой карты, которая могла бы обрабатывать звук. У меня есть просто канал техноблогерский, и там у меня все отлично со звуком. Вот здесь у меня все плохо, потому что у меня не рекордер, а не нормальная звуковая карта. Так, ну тут, в принципе, я должен его уничтожить, все вот в отряде. два раза меньше. Ладно, конечно. не два раза меньше, конечно. Конечно же, не хватает ни одного шага, чтобы идти до врага. Ну, это Шрим. Все гони-то... По-другому было. Все гони... а у меня... У меня в уже есть, кстати, войска. Да. <связывая> ну там шаг буквально один остался. Ну. No. испортить припасы. Давай, испорти. Упущенная возможность. Ну, я не сомневался. На это как прохор в Египте. Прохор в Египте. Не все поймут, ну ладно. Ну no, да. No. <связывая> <Tá -ак, связывая> так. Так, так, так. Ладно, я... Почему-то не Ты что там делаешь? For... Алё? А, что? Что, что? Я говорю, что ты там делаешь? Да нет, я смотрю просто этот... Сколько у войск? В провинции. Убои. Так, лямань, пожалуй, построю. Так, у меня 2000 сейчас есть. А, можно, кстати, узнать у врага, какие есть постройки. Я не знал, как это раньше. Мы собрали сведения, у него там получается так себе здание. Ready for all this? <связывая> так, военный вершина. <связывая> у меня зовут... У меня сына зовут Балдуин. Балдуин четвертый. Mm -hmm. по-моему, он последний был honest. король. Дерился сколько королевство. Да, меня зовут сын Абалдуин. Ну или нет, я не помню. <святые> у него развита философия, рвение точнее. Философия было бы интересно. О, <святые> <у> Варвара развита <святые> философия. <святые> а еще <святые> у меня есть дочь, которая развита авторитет. Сын <святые> Афоп. <Ксенофоб. святые> Servants, так, блин, тут, вот, тут нельзя, жаль, выстрелить определенную за требоч. Только 500. 500. Welcome, my... Я не с кем торговать, кроме каких-то масилий, греков, сарамидов, их не могу только. Я вообще ни с кем не могу торговать? Они просто не хотят. Чертовые вармыры. Так, как нехватка Нехватка пищевого. Пищи. кстати, у меня сейчас тоже будет нехватка пищи. Блин. Я забыл совсем тоже это сделать. Так, мне хватит хотя у меня через ход появится оливковые так Так, мы выиграем эту битву. Интересно. Я ничего не вижу, кроме а того, как, что... Как твои войска стоят. Ну, когда ты начинаешь битву, тогда я его вижу. Блин. А ты можешь посмотреть, какие у него войска? Нет, я вообще ничего не могу увидеть у меня. Просто карты глобальные, ничего. Хм. Ну, блин, там у него... А, ну сейчас я вижу, например, ты что-то делал, видимо, не показывал. Я не вижу войска, я вижу только именно твою армию. Вот сейчас я снова ничего не вижу. Ну, не знаю, <с2> хотя... Не, ну смотри, там как бы крепость, я смотрю, со стенами. Стены, у тебя есть что-нибудь? Как стены. Mm, нет, у меня есть такая лестница. Там на самом деле очень плохо, иначе будет. Если... Ну, у меня там топорники есть, вещи, да, но походу, будет... Там тебя будут просто со стены обстрелять очень больно. Ну, и пращики да, у него есть еще. Да, там плохо, скорее всего, все закончится. Осаждая его тут и и все. Ну, да, так и будет, я построю пока что... Только, вот, конечно, конечно, желательно, чтобы не было еще этих рядом <сих> союзников его. Надо агентом было типа на них хоть посмотреть, сходить. Что там mm, да? У него уже не один город, минут два. У Надо него тут еще полить. подходят четыре отряда. Да. На быстрый марш. Можно блэк перехватить, но uh. ты уже осаждаешь. Ну, он же все равно не сможет их соединить, как бы. Он не сможет, но он сможет на тебя напасть просто и все. То есть быть так, а это, у этого товарища есть союзники? Нет, у него никого нет. У него два города. Второй город, где у него находится-то? Ну, у него здесь второй город находится. У него справа город находится, да. И, может, там, ну, снизу там, вообще, да. да. В Герцине. Там, может, тоже сейчас армия уже собирается. Так. Ну, да, я этого пока что не увижу на этом ходу. Так, мне сейчас построиться приграничье, <coughs> будет пища. Так, торговать со мной никто не хочет, да? Да no. А, mm. ah, это та же, yep. <laughs> Ну-ка, эти ребята будут со мной торговать? Нет Ну, короче, не знаю А, да, кстати, кстати, мы выбрали глобальную победу, если что <laughs> К слову Да, no, это будет долго, но. ладно <laughs> Это будет долго, да, компания, ну типа, я должен выиграть за Рим, уж, ладно Ладно, будет буду заниматься наход, хотя я могу наемников взять, в принципе. Если я возьму наемников, наемников то я смогу захватить город. Ну Попробуй. да, кстати, что-то ты сразу... Не я об этом не подумал, да? Там, может, конечно, автобой будет даже возможно. Ну ладно, ему 4 дать. Стоп, почему я могу только один нанять? У тебя денег нет, наверное. Нет, у меня 2000 почему-то. А, может, даже родственников нет, не знаю. А, же нет, скорее всего, да. Ну, там должно быть написано, почему ты можешь в Или у тебя максимум уже отрядов нет? 17 отрядов у меня. А ты сколько одного вызвал только? Ну. Ну, ладно, я не знаю. У тебя нормальных мечников нету, к сожалению. Там очень сложно будет. Конечно. Ладно, я пока что послаждаю. Ну, как хочешь. Если я увижу его армию, то... Он заход не успеет дойти до города. То есть, если я увижу его, увижу его армию, то я смогу захватить до того, как он придет. Так, ну, ладно. Завершаем, наверное, ход. Так, сейчас русские по-любому нападут на мой город. Так, он... А, он вышел? Угу. Ну, значит, биться придется. Так, ну да, отступаем наши войска, потому что тут своими войсками, потому что тут неравный бой Тогда надо тебя распустить... Опа, нихуя, даже город увеличил. Распустить надо этих... ...наемников, наверное. если ты не будешь нападать сейчас. Блин, еще и зима. Да. Но, но пищи есть хотя. Так, ну, блин. Ну, я тут опять, опять автобоиграю, потому что, практически смысла нет никакого. Я не знаю тогда, -то, что мне делать. Можно добить вот этих, этих отрядов. А, кстати, тоже по-моему, не присоединяется гарнизон, когда ты сражаешься возле города. Или присоединяется? Ничего. Ну, когда ты сражаешься возле города, гарнизон присоединяется к битве? Да, да, присоединяется, конечно. Там же у него было две армии. <смех> Потому что у него гарнизон присоединился, и армия, которая была в городе. Она так, я захватил полностью границу. Так. Еще пускай и зрелище. А, на это на следующий ход появится, понял. <мех> а почему мы не можем сесть в корабль? <мех> типа надо полностью, чтобы ход был свободен, я понял. понятия. Можно сделать похитрее. Так, вот. и давай в корабль. И <мех> ну в принципе, в принципе. Можно его просто обойти, пойти на тот, на тот город. Хотя это глупо, наверное. Было. Потому что я бы в столице свободно. Поплыли. Ну, шоу пас. Так, надо больше жратвы. Жертвым. Надо больше рабов. Блин, рабов пока мы не можем делать. Еще. Дом владелец. Ну, кстати, я построю манипулярные казармы. Там достаточно, чтобы строить уже принципов. А принципы это мощь. Ну, вот это там. карма, армия. Легионеры. Ой, гастаты. Легионеры... На них еще дойти надо. Да, легионеров там пахать и пахать еще. Да-да-да. Я... Еще очень низко, они появятся. Прибутывут. О, по от меня даже не зависит, когда они появятся. Там просто время. Должен а, или нет. Нет, я должен тактику по город изучить. Понял. Так, ну ладно, мы пока что займемся займёмся чисто честом. И построим манипулярные казармы. Вот. Что? Так, а что я могу строить? А, окей. Зачем я это сделал? Я взял, увеличил зачем-то город, а я теперь не могу ничего строить. Придется дмить наем. Блин, надо пошлек Пошли пошлек тебе, а? тебе свои лазучку, короче. Давай. Скаль Пускай... тебе помощь, не знаю, кого-нибудь там убьет, например. Ну я не знаю, даже что мне делать сейчас. Ну в принципе, если нападу, я смогу участвовать в ночном сражении. Я могу. Да, кстати, у меня же есть ночное сражение. Я могу их просто эту армию уничтожить без, ну, как бы. У тебя пищи не пути. хватает, я смотрю, да? Не, еда у меня есть. Ну, я могу предложить, только может, не заключить с этими чуваками, попробовать. Ну, они, наверное, не согласятся. Ты уже сильно все засрал, надо. Видите другие варианты, Ну, как бы, у меня же есть вариант, ночное сражение, как бы, если я нападу на эту армию, то... Эта армия не будет участвовать в бою. Поэтому, как бы, можно будет так попробовать. Там просто сейчас он еще наймёт отряда Короче, будет вообще плохо все. Ну ладно, сейчас посмотрим, что будет Я бы напал, если честно Что? Я бы напал, если честно friend, Там можно даже будет автобоем выиграть Я yeah, думаю, well... что не знают Так, что мне построить we... в столице? Ебан, я думал, войска лучше. О, да. А, у меня в пище появится, я могу заниматься военным. Сделать протекторатом. Отказывается, да ладно, что ты отказываешься. Нормально О. же быть моим протекторатом. Игоря? Да. Алматы. Да. Карфаген, становись с моим протекторатом, обещаю, я буду хорошим хозяином, не буду тебя пинать. Так, ладно, тут Welcome. даже кто-то со мной торговать захотел. Но со мной по-прежнему никто. Да. Так, ладно, сейчас мы разберемся с этрусскими, я приду, помогу. Не надо лишь добить этих бомжей с Поставки фуража. Отлично. Небоевые потери. Армия в гарнизоне. Кстати, а, армия в гарнизоне, это... кстати. В гарнизоне почему-то войска не нравятся? Да, мне тоже такой же вопрос. <laughs> ну вот, фракция Далматы. Ага. Так. Ну, блин, я даже не дойду. <laughs> Заход. Почему не дойдешь? Меня не Я там... флага. Ты не сможешь напасть на них, пока река, видишь, у тебя мост находится через реку, в город. Ну. Поэтому ты не можешь напасть на них, пока этот город не захватишь. Так, а где у них город надо посмотреть. сейчас? По озучиком посмотрю. Ну, город далеко, и там у тебя, наверное, придется опять же все дело. А, ну у тебя там вообще-то можно обойти. Ну, смотри, как вариант можно было бы напасть на Истор. Да. Но он может напасть на столицу, в свою очередь. В столице 14 отрядов у тебя находятся там. Да? В принципе, практически невозможно, да. 14? Спать. Да. М -м. тогда сложно. как можно Поступим. Когда я нападу на Истер? Ну, я бы советовал на. Ну не, быстрый марш, наверное, навряд ли стоит, потому что он нападет тебя, когда ты будешь на быстрый марш. Да, да, да. Хотя, ну, насколько он дойдет на быстрый марш? Да не сильно далеко, по идее. Попробуй, нажми, выбери Даже можно потом будет... А... Да, так да, можно обратно вернуть, да, можно что вернуть обратно Вот, нормально взял так... Но... Заход Ну, в принципе Ну, я не знаю Ну, может рискнуть, как бы Ладно, рискнул Хотя, я могу спрятаться где-нибудь в лесу, да? Ну, да, вроде как Просто медивы... Медиуэль... Ой, все, не помню, показывалось где, леса, где где обычная земля. Ну ладно. Почему тут -то тоже показывает? А, тут лес. Нарисовал железо, болото. Какие-то Так, ладно, да, тогда в столице я построю... Загон для скота, мне нужна пища. Со мной торговать по-прежнему никто не хочет, да? Макологии давайте. Эх вы, своими, своими mm. народами, Другойте. ладно. Своими братьями. Своими братьями, да, <связываем> так будет правильно сказать. Mm. Ладно, тогда разрешай охот, тут уже больше нечего делать. Ок, сейчас атакуют бойки. <связываем> <связываем> Не, <связываем> я смогу отступить, по-моему, нет? <связываем> Они осадили твою крепость. Ну пусть и как бы. <laughs> я их в случае захвачу. О, кстати, он, нападение. Он же может... Раз уж он напал на мой столицу, я смогу могу напасть на косуруги, спойди. Ну да. Но ну, хотя ты не успеешь. Ты уже ближе к тебе к этому перисту. Дальше отключаем. А, твой ход. Точно. Да, сейчас я прохожу. Можно. Так. Спасибо. А... А, да. Так, я пойду нападу на овалию. Так. Куда бы мне еще напасть? Пойти, что ли, на, на Венетов? Хм. Я думаю, можно я воздушником сбегать к Касургису. Может, я успею дойти еще, кстати, и захватить Касургис. И отделить его... От столицы. Я не знаю, как вступить на самом деле. Ну, как бы... Вроде бы у него косургис укрепленный, да? Там можно неплохо засесть. И обороняться хорошо так. поэтому я не знаю даже. Как нам поступить. Так, я пойду на Венец. Всякие бомжатские варвары меня как-то бесит. <свят> Чёртовы варвары. Надо ну, на да. ещё больше гастатов и убить. Нам сейчас главное соединиться как можно скорее. Ну, да, тебе важно. <свят> За <вечер. свят> да. я то в шоколаде здесь. Потому что тысячная фракция на самом деле. Элемент. Ну Но да. Я почему-то постоянно фейдал, потому что нет. Ладно, короче, я должен тебя помочь. Сейчас. Сейчас мы уничтожим бинетов, потому что у них всего одна провинция, в ней находится сколько? Ну, отрядов 17, на 17 отрядов, как и у меня примерно, но ну, типа, у меня отряды гораздо более мощнее, чем у него. Это да. Плюс я хочу захватить Алалию с помощью своего десанта морского. Скоро подплывет. А интересные труски, которые на моей территории находятся, должны исчезнуть, А, или нет, у них... Я вспомнил, если, типа, у врага уничтожаешь, захватываешь, захватываешь себе города, он, короче, вынужден на тебя нападать сразу же в этот корпус. Это не делает, он исчезает. Ну, там по-разному, на самом деле. может пограбить еще? А, или это? В... Да, опять же, ты в Он не сможет, он не сможет грабить. Тупо типа, должен быть сразу. В все он вообще-то тупо исчезает сразу же. Не, сколько не он исчезает, если он на, ну, на другой территории? Не на твоей территории, да. Да-да-да. А там он все равно вынужден нападать, он иначе начинает умирать потихоньку. Ну да, ну, у него нет выбора. Да, тут так же сделано, но только тут он в любом случае должен в этот ход напасть. Если он это не сделает, он исчезнет. Так, ладно, я вроде как со всеми договорился, мой сосед, не сосед. Да. Так, а у меня воздушек успеет дойти, да? Касургис, интересно. Ой, блин, я с винетами заключил уже договор. Together, так там же вроде не влияет, торговый договор. Или влияет? Я влияет, но... А, это, опять же, это все не влияет. Пошли нафиг, короче. Винеты. Хотя нет, я ка еще этот хоть пока я это делать не буду на следующий ход делать. Прям пускай давай Так. Ну, тогда, как сделаем? Отключу. Так, ну, как видим, в Касургисе у него армии нету. Так что, я думаю, может, на Касургис напасть лучше? Ты... А, ты... я не смогу. смотри, сколько ты сможешь идти, но... Ну, не смогу, буквально чуть не хватает. Вот именно. Поэтому нападай на Истар. Ну, в тобой, конечно же. Ну, наверное, да. Я не знаю, там, какие дела. Ну да, нормально. Можно же разграбить, в принципе. Ну, кстати, наверное, да. Там много Вся денег я, есть. Это, да, да. 2000. Да, я тогда я даже не стал бы это делать. Ладно, я просто купируй туда. 2000, что там... О, офигеть, у тебя какое-то довольство там. Жесть. А там, там золотой рудник есть. А, дело в том, что у тебя вообще культура другая оказывается. У нас культура разная. Ладно, тогда тут ход посидим. Так, нам мне нужно довольство. Довольство, чтобы было... Стоп. Ладно, мне нужны войска в первую очередь, поэтому... ...построили вады. Ему пару отрядов. Так, прокачаю стратега, пожалуй. Mm. Mm. Ну, слушай, мне надо две провинции захватить, два города, точнее, я уже сейчас за границей Так, я могу на нанять новобранцев копейщиков новобранцев. Германские юноши, так. О, вот эти будут нормальные, снять. А, ближний бой 22. Ладно, ему копееччик новобранцев отряда и по-быстрому буду нападать на касургис это его нашу столицу пожалуй так поступлю ну кстати мы там остался полководец поэтому я царь в вагове армии <laughs> это хорошо ну да неплохо повезло это вот армия умирает там не заметил да кстати ну, если нападу на него. Ну... Ну, как бы... Начинает атака. Можно, значит, ночной убить. Мы сможем убить? <laughs> Я не знаю Ты просто. Ты на кого нападаешь-то, на один отряд, Смысл? Вот В смысле? А у них там сколько? У них там сколько войск-то и ниже, ни фига, да? У него... А -а 7 отрядов копейщиков, ну, крестьянина выбранца. Там два отряда брачников. Я думаю, можно выиграть. Ну, я, короче, не вижу ничего, поэтому ты сам решай. Как бы у нас армия в случае тоже побитая, но у нас тут есть более-менее отряды. Хорош. Ладно, давай сразимся тогда. Да, сразимся, пожалуй. Нужно выиграть, по идее. Ну, если бы... Да. Мы... ну, вполне возможно, да, в принципе. Ну, мне кажется, что он бы, он бы атаковал, если бы он видел свое преимущество Поэтому он насаждает, потому что боится, что проиграет Не, ну логично, да ну, Типа у нас ар армия в горизоне 1200 человек, можем выиграть Тогда как мы разделимся? Я вот думаю Да я не знаю что ты хочешь мне твои, давай ну, сейчас буду думать. <свеч> стоп. А, стоп. Мы же в чисто бою сражаемся. Ну да. Ты же выше скрепости. Да-да-да, точно. А где, где у нас под, подкрепление будет, интересно? Вон, линия на карте. Я просто не вижу Рас это. Раскрой мини-карту, и у тебя будет видно, где линия. С войсками подходящими. <свеч> я мини не вижу. А, вот вижу. Нижний правый угол плюсик. Вижу, вижу. Так, наверное, эту битву. Нам прибыло музыка. подкрепление. Широ. Да. Потому ну, что уже и так долго идет. Так, ну мат такое значит он ждет. когда тебе может дать мне давших клятву крови я если победа будет а кого дать еще раз а, вижу. Вижу. Клятву вижу. крови клятву 4 это когда помню так 3 снижаю 4 же или нет а ворожей все я понял если могу дать ворожей в принципе да... Да, не знаю, их мало совсем. Это, Это какие-то страшные германские бабы-выражей. Так, надо. Где он вообще? О, ну, конечно карта да, тут топовая. разбираемся ну, давай. Нам. Да. Так. Можно mm -hmm. так. Можно так пойти. Можно так. Ну, я думаю, лучше сбоку, конечно, идти, что тебя нет. Не обстреливали. Ну, точнее, они не, не обстреливали, а что тебе было более удобно драться. Так, нет. Давайте. Так, видимо, войскан вражеский. они, кстати, сами идут тебе в атаку, видишь. Оу. Oh. Стоп, я чисто группу поставил. Так, тебе надо как-то расположить копейщиков. Мне? Нет, мне надо. Готов плюс с этими копейщиками. Так, командующего своего отводи. О, -о, -о счет. А то сейчас у него влетят там. А где как командующий? Так, стоп, его... я... куда-то бежишь и куда? Стоп, стоп, секундочку. Мне надо понять, что происходит Да, я тоже ничего не понимаю, Куда ты войска повел. Блин, я даже не заметил. Надо внимательно смотреть. Нифига не видно почти. А, ну ночь логично, в принципе. Ну да. Время еще как-то неудобно сделано эти... Войска, смотреть не удобно. Все, все одинаковые такие ниже. Фига. Так ладно. Когда как сделаем? Это мы командующий Да, мы командующий че. Я где? У него герф. Так, тогда как сделаем? Отправляем войска врага. Несколько таки к Клином. Сейчас я спаун, зайду эти мини. Так, генерал на месте. Хорошо. Да, Наемные кельцы войны у него есть. Mm, ну мы его зажали. На нашего военачальника напали. Так, генерала. Генерала напали, это нормально. Так, легких станников почти уничтожили. Этих зажали, Кристиан. Mm, надо с Ванга зайти еще. Надо с Ванга, да, зайти там, потому что обстреливают тебя. У моего команды ещё. Так, так сделаем. Да. А, они уже сомлены, отлично. Там уже идут присягнувшие Больно Надо этих застрельщиков подводить, что нас стреляли по бокам Так, давайте-ка атакуйте Так, вы сюда, идите Так, они уже бегут, а нет, они что-то в вроде Бегут, бегут, бегут, одни бегут сейчас мы закроем с они победят все потому что эти дающие клятвы но ну, они так неплохо ну. летели в них но ну, как... они красные уже все уже колеблются ну. так, ну эти типа, и фан догоняем туда вы заходите сюда да, да, давай уже давно пора Вязайся. А это мой генерал побежал за ними. Да ну, ладно, пусть бежит туда. Ну да. Уже ничего не поделаешь. У врага там просто команда щитовая нормальная. Сейчас будет рубать всех подряд. Ну мы сейчас всех э окружим. Окружим. Давай, давай, давай. Помогай. Ну отлично. Пошло. Пошло поехать. Так, у меня тут... У нас тоже тут заходит спаун. Наши ряды дрогали. Наши ряды дрогали. <свят> Все нормально, забедный. Сейчас побегут бабы. Ну да. Бабы же. Обосрались с немного. <свят> наши бегут с поля боя, я убежите? Муж <свят> бабы. <свят> а, это. Это копейщики но, но бабы... эти-то мечники держатся бабоксарманд держатся, в вражей? по-моему да, да, вражей гера пытается догнать пращиков этих но он их не догонит, да удачи так, вражеский командующий еще, еще там живущий остался в этом котле ну все, может по сути выиграли битву ну да надо только добить его команду. который толстый ну блин надо добить да, его как-то мы очень много войск потеряли, но в принципе хрен с ними, это гарнизон ну а что поделаешь такова Спасибо. жертва да. победы ну, а что выиграли битву ворожение новых не рожает. Да. Блин, там у него какие-то праздники возвращаются. Надо команду еще убить. Ладно, я побегу за них. А, на это спать сразу же. Не, ну они с отступлением это стоит. На команду что сложно добить, конечно. Кто там бежит? Кто там бежит? Так это обстреливали их короче, хотя да у тебя же этот гарнизон не Наши бегут куда вы бежите ребята мы выиграли биту басок. куда Он вы Выражай. давайте режьте их там Bloodsword. Мы вы их в котел в зале, но они все равно еще держатся. Но у нас очень уставшие люди, но, наверное, чуть получше держится нужно их порезать. Это будет фейлс. Мы проиграем. Кажется, не проиграем уже. Потрясины, но они сейчас убегут. Все равно. Да. Я твой крови, которые дали, их очень много Там, смотри, там еще подходят эти крестьяного бранцы. Эй, да, срати не твердые, но они бегут. Да, генерал сейчас, тем более по этим дебафам. Сейчас он умрет. А, и сзади накинули. Fucking son. А? Все, убегает мой вот, командующий. Сейчас эти тоже убегают. На, они же колеблются Наши бегут Куда убегаете? Какой позор. <laughs> какой позор. Да уж, позорище. Ладно, продолжай тут добиваем их. Ну да, было бы неплохо. Фух. Ну Да, та... ускорение. Да, я включил. Ну, довольно-таки сложная была битва, хотя... Я бы не сказал. С фланга зашли хорошо так. Да, надо было побыстрее забегать, тогда бы они бы быстрее всего бежали. Ну, все, можно защищать в принципе. Ну, да. Там. Первая победа, но фиг с ним. Какой ценой? С 5-5 вырезал. Вар. Почти что. Так, ну на это можно начать серию, я думаю. Да. Ты уже так долго сбисан. Твои-то дерутся. Да, какие-то стреляют по, по моему городу. Ну, не знаю, да, оттуда не взялись, типа. Пробойтитель. А еще, там не рабов. Там еще можно было пушки поставить, пороховые, дубы вообще реально. Тогда. Казнить их надо. не возвращались больше. Там же гарнизон... Там же гарнизон устанавливается, да? Нет, по-моему, сейчас у тебя будет побитый, да. Ну, я бы с ним мир заключил, хотя нет смысла уже заключать мир с ними. Это ты не сможешь, по-моему, он тебе скажет нет. Ладно, заканчиваем серию на этом. Давай. No. Если что, ребят, ставьте лайки, если вам вдруг понравился. Ставьте дизлайк. Ладно, шучу. Ставьте, что хотите, короче. Я тут просто мимо проходил. Ставьте лайки, можете ставить не лайки. Я все равно на канале буду появляться не часто. Но вот Гриффинс, но ставьте лайки, по-любому. Парень старался, он питался. Я вообще просто чилил тут. Смотрел на это со стороны. Общем, Это, спасибо да. за просмотр. Да, Подписывайтесь. Вам <laughs> понравилось, конечно. Ну, ну ладно. А с вами был, соответственно, Веном и Гриффонс. Всем, Всем удачи, пока. Пока-пока. Да. Удачи.